по результатам интерпретации электроразведочных данных. Актуальность появления этой темы связана с внедрением в методы компьютерных технологий, систем спутниковых навигаций, которые существенно изменили облик традиционных уже методов электроразведки и появились совершенно новые направления, в том числе и в разведки, разведке электроразведочных методов. Связаны новые направления с несколькими позициями если говорить про наземные методы. Первое – это развитие и широкое внедрение в рудные, в рудные комплексы, слова, и высокоточных, высокочастотных модификаций магнитно-теублического метода. АМТЗ – это сейчас уже радиочастоты, ММТЗ. магнито методик основанных на изучении связей между различными компонентами магнитного поля. Методика – электродомография. Как на земном, так и в межскважных вариантах. Метод спектральной вызванной поляризации и комплексного сопротивления. Вот именно на этих направлениях и э -э -э, как бы, вот диссертационные исследования базируется. Отсюда главная задача работы это определение места новых электроразведочных технологий в геофизическом комплексе, применяемом на этапах поиска разведки рудных месторождений. Это оценка эффективности и разрешающей способности этих новых технологий и выбор оптимальных вариантов сочетания традиционных методов и современных направлений рудной коллекторасветки. Мое исследование базируется на теоретических, практических, методических идеях, которые были развиты еще в Советском Союзе. Много организаций научных учебных занималось, развития электроразведочных методов, вот я старался на этих работах основывать все свои исследования. Это ну, РУД Геофизика, ВНИ Геофизика, СНИ организации СНИПИМС, которые внесли очень большой вклад в развитие РУДной электроразведки в нашей стране. Фактический материал диссертации, основу работы составляют результаты исследований, которые выполнялись с середины 90-х годов, в настоящее время на геологическом факультете МГУ, здесь на кафедре, и в сервисной геологической компании «Северо-Запад». На основе электроразведочных технологий, которые представлены в работе, были успешно выполнены полевые работы на многочисленных поисковых участках и месторождениях, уже до разведки, к которым относятся Норильский район, это Кольский полуостров. Быстринское рудное поле, метопарфирую месторождение в Азербайджане, в Казахстане, около 50 примерно площадей, вот здесь на этой карте, показаны основные участки, где проходило тестирование и отработка новых технологий. Вы видите, география достаточно большая. И здесь вынесены только те участки, которые в пределах России были работы за рубежом, я просто их с удовольствием не выносили. Дальше мой доклад будет строиться следующим образом. Я буду излагать защищаемые положения, их 4, и обосновывать эти защищаемые положения. Защищаемые положения на родине. Разработанное методико синхронно в магнитиволических зонтирований с оцениванием параметров импеданса матрицы лицепротенциона и горизонтального магического тензора существенно повышает глубинность исследований в группе геофизики и позволяет решать следующие геологические задачи который изучение глубинного строения руки выявление и определение параметров технических нарушений, картирование ингрузивных дел, накантуривание зон гидотермально измененных пород, прямой поиск хорошо проводящих группы Что входит в понятие, было очень много вопросов дальше у оппонентов и по отзывам. что входит в понятие в первой части положения, вот эта методика, это набор определенных регулярно как полевых измерений, так и обработки и интерпретации магнитно-неумерических данных. Не ставилась задача создания нового метода. Адаптировались уже известные технологии, они адаптировались вот для специфики крупных поисков. Если говорить про полевые измерения, то это определенный масштаб съемки с расстоянием между точками резонтирования не больше 100 метров. Это выбор профилей, Зондирование по результатам лошадной геофизической съемки, других методов, или магниторазведки, или разведки. Ориентация установки э, значит, по основным театрическим направлениям района, а не как обычно делать с глубином МТЗ по меридиальной широте. Это строгий контроль за уровнем сопротивления заземления электрических линий, что очень важно для высокочастотной части магнитной теории в области обработки и интерпретации это акцент на анализ магнитно параметров как длин азимуно-вещественных и гневокилитаров и это анализ горизонтального магнитного пензора это э, разработка методики совместной инверсии последовательной МТЗ и электротомографии, то есть методов постоянного тока это влияние хорошо проводящих разломов при интерпретации магнитологических данных. Вот что в первую часть защищаемого положения. Вторая часть ⁇ это э, геологические задачи, которые решаются на этапе <coughs> поиска и оценки рудных месторождений магнитологическими методами. Несколько примеров решения таких задач. Это Японский рудный район, Тарумный Алтай. Сверху приведем разрез, верхняя часть, до глубины 4 километра по результатам МТЗ. Синим цветом, это будет в дальнейшем на всех иллюстрациях, синий цвет, это области высокой проводимости, красным цветом, области высокого сопротивления. Модель получена по результатам МТЗ на пользу верхней части. Под ней геологический разрез, который построен нашими геологами на основании интерпретации, выделены мгновенные сооружения линейного и центрального типа. Сделанные наблюдения позволили обосновать структурные и генетические предпосылки дальнейших поисков, выбрать геофизический комплекс и методику дальнейших работ. Еще один пример глубинных работ э, на родном объекте. Это очень много лет мы сотрудники нашей кафедры. Это граница Воронежского массива и Московской синеглизы, где у нас проходят практики на Калуж Калужской области нашей базе. Вот фоном, количественным цветом, выделена такая свиристая, это э, карта максимальной амплитуды горизонтального магнитного тензора. По результатам магнитно-еуретических наблюдений, которые отражают границы корового проводящего слоя, находящегося на глубинном 20-25 километров, А вот черные монтуры, которые показаны сверху, это магнитные аномалии, связанные с эспелитами в верхней, в верхней части фундамента. И вот мы здесь обнаружили высокую корреляцию с глубинной структуры корового проводника и с развитием железных кварцитов в верхней части фундамента. Поисковые теперь задачи о глубинах это вот пример поиска интрузии основного интросновного состава, поиски полуострова. Внизу приведена дневная модель в нижней части до глубины 1 километр. Здесь уже методика высокочастотного НТЗ применялась. И мы видим, что. По результатам магнитологических зондирований хорошо восстанавливаются границы интрузии. Они показаны в пунктенной линии интрузии габроверлитового комплекса. Это аналог печенских месторождений, струфидной минерализации. Вот эти тела. И они хорошо проявляются не только в пределах проводящих, Толще струфит бубировистонцев, но и в пределах высоколомной, толще убинская свита это вот и толка на геносад. То есть здесь а, показан результат, где слабоконтрастные аномалии выделяются по РТЗ на фоне высоколонного вымещающего разреза. А, еще один пример поисковой задачи это чупотка боительской рубленной и месторождения плеча. А, здесь приведена модель, полученная по результатам двухмерной инверсии. Терзорепиданса и типера, до глубины примерно километр, синим области вот синего цвета, это зоны сульфидной минерализации э -э в пределах месторождения метопарфирового типа. И вот, темно-синие это высокие содержания сульфидов. Сверху на разрез нанесены скважины, где черным цветом показано содержание сульфидов по результатам бурения и наблюдается хорошее совпадение с нашими данными. А вот красным и белым цветом такие пятна, это высокое содержание, это места, где значительное кварцевание вторичное, так называемые кварцевые штоптерки, они тоже хорошо картируются вот по результатам МТЗ. В случае, если рудные тела э, имеют э, значительный контраст по удельному сопротивлению с породами, значительные размеры и большую глубину забегания с помощью многих личных методов можно прямое выделение и изучение. Пример черногорское месторождение это одно из месторождений, единственное месторождение, которое глубоко находится в на небольшой глубине в Норильской зоне. Интрузия Черногорская практически на поверхности, сверху вот она, тело Черногорской интузии, и в донной части это расслойная интузия с сульфидными для в части, на глубине примерно 300 метров. Модель, полученная в программе Ивана Михайловича Рюксова, совместно мы проводили эти работы, и выделяется темно-синим цветом. Вот этот горизонт бедноникелевых руд, можно прямо определять его мощность и контур его распространения. То есть это прямой по сути поиск рудных тел. И еще один пример прямого поиска – это скамерное насторождение сурфидных руд за Байкалью месторождение «быстринское». Модель по результатам МТЗ в центральной части до глубины примерно 800 метров, это размах. Темно-синим цветом это контур скана. это результаты МТЗ, двухмерная инверсия, потензовая питаться. И внизу геологический разрез приведем вот этим фиолетовым цветом, это тела скарнов, там есть силикатные, магнититовые скарны. И вот мы получили результаты бурения через несколько лет после работы проведенных наших. Мы видим, что хоть у нас более заглаженные границы, но тем не менее, общее такое направление падения и размеры с были установлены по методу АИДЗ-параллельно. Второе, защищаемое положение. Анализ частотных характеристик дифференциального базового параметра, вызванной поляризацией. И предложенные приемы их обработки позволяют решить одну из важнейших задач рудной геофизики отделить аномалии ВПМ вызванные поляризацией, связанные с различными ассоциациями субвидных руд от аномалий, создаваемых гумилифицированными и графитизированными породами держащими породами мертвыми осадочными породами технология фазовых измерений вызванной поляризации разрабатывалась в Советском Союзе несколько организаций принимали участие в ее разработке В геофизика КазВих Институт, вот мы постарались в своей работе сохранить все наработки, все, которые были сделаны еще в советское время, и вот этот метод продолжаем его внедрять в геофизику. Что конкретно было сделано за эти годы, что нового. Во-первых, совместно с коллегами из компании завод» была разработана и внедрена в производство линейной современной аппаратуры для фазовых измерений вызванной поляризации, которая использует дифференциальный фазовые параметры. Эээ, X, э, маш, сейчас кираж для аппаратуры составляет сотни экземпляров. Были созданы и внедрены в производство специализированные программы обработки сигнала э, для работ с контролируемых источником, с искусственным источником. Создана петрофизическая лаборатория по подготовке и измерению физических свойств образцов, Акцент делался на скальные образцы и в основном на изучение именно вызванной поляризации по диффициенту фазового параметра. Ну и главное, на основе анализа частотной характеристики фазового параметра были предложены экспресс-такие параметры для оценки применных характеристик вызванной поляризации, которые прошли успешную апробацию на лодных месторождениях. Почему мы остановили свой выбор именно на таком варианте измерения вызванной поляризации? Ну, Дифференциальный фазовый параметр имеет ряд преимуществ. Во-первых, нет необходимости синхронизации между генератором и двигателем. Дифференциальный фазовый параметр существенно подавляет фазовые сдвиги, связанные с явлением электромагнитной индукции, что особенно важно для работы на больших космосах и больших глубинах. Минимум частотной характеристики фазового параметра наиболее распространенных поляризующихся пород глюблифицированных станций сульфидных руд располагается в пределах ограниченного диапазона частот, это десятые доли первой герц, десятки герц, которые мы, в общем, успешно можем вмерить в поле, как раз те частоты рабочие, которые нам доступны для изменений. Дифференциальный параметр имеет простую связь с параметрами формулы коль поля увеличение постоянной времени Тау, которая, из формулы коль поля которая, по сути, отвечает за от длительность падаемых поле вызванной поляризацией, она прямо пропорциональна разнице дифференциального фазового параметра, померенного на двух частотах. Здесь задача состоит в правильном отборе этих частот на основе априорных данных и на основе опытно-методических работ. Два примера использования дифференциального фазового параметра природных поисков и двухчастотных двух частотных измерений. Это Кольский полуостров и Матроварзовская Синеприза. Здесь на левой Карте. участок имеет такую вытянутую прямоугольную форму. А, на левой карте показана карта вызванной поляризации на низкой частоте. А, красным цветом высокие значения вызваны, это кажущая поляризуемость. Красным цветом высокие значения это больше 4-5%. Вот вся южная часть она имеет высокий uh, уровень поляризуемости, потому что там написано это сульфитно-углеродистая излация еврейского возраста. А вот северная часть, она производится зла. Задача э, стоит выделить в пределах вот этой толщи углеродистых сланцев локальные интузии основного состава, прослоенные интузии, которые могут нести сухлепную минерализацию. Эту задачу можно решить с помощью двух частотных измерений, по которым мы определяем временной параметр ВП. Справа карта – это разность измерений дифференциального фазового параметра на двух частотах. Розовым цветом положительные значения. Они отвечают на углеводе и говорят о длительном спаде поля ВП, несколько секунд, десятков секунд. Их вот цепочка аномалий, отмечающихся быстрым спадом, которые как раз связаны с интрузиями основного состава и с уединением суфридной орудинения Второй пример ⁇ это быстрое месторождение скановой. А внизу приведем геологический разрез. А, значит, здесь в чем проблема? А, на территории РАЗВИТЕ вокруг Бустринского массива, а, это массив, а, развиты скарновые тела. А, есть скармы чисто магнитивые, с очень большим содержанием оксидов железа, магнитита до 95%, и они соседствуют со скармами силикатными, где высокое содержание а, сульфитов меди. Задача разделить между собой. Они иногда вещественно являются вмещающимися друг относительно друга. И вот сверху приведены графики измерений по профилю. Здесь по кусочек профиля приведет это измерение. Ну, Срединный градиент. И мы видим, что все практически параметры, которые классически использовались раньше. Это магнитное поле черным цветом, показан максимум. Это кажущееся сопротивление синим цветом. И фиолетовым цветом кажущаяся поляризуемость. Они все дают одну аномалию, положительную или отрицательную. И в зависимости от параметра их скановые тела не разделяются друг относительно друга. И только по одному параметру, по двухчастотным измерениям красным цветом мы видим, где выходы магнетитового скана от поверхности, отрицательные значения разницы, а над серегатом сканно положительные, где преобладает сульфиды Это говорит о том, что магнетитовый скан здесь быстрый, с под поля вызванной таким образом мы оцениваем параметр ТАУ ПАМУ, помимо интенсивности водолей. Третье, защищаемое положение. Предложенная автором методика глубинной электротомографии в сочетании с многочастотными фазовыми измерениями вызванной поляризации позволяет решать следующие новые геологические задачи на этапе поиска рудных месторождений. Определение границ интузивных образований, зон сульфидной минерализации и властей охранцевания, определение границ водоносных горизонтов, определение мощности мерзок пород и зона, картирование изучение проводящих и тактических Два слова про электротомографию. Электротомография сейчас широко внедряется в различные сферы и направлении геофизических исследований, в основном в инженерные, экологические изыскания, но дошла очень и до румбной тоже геофизики. Электротомография это целый комплекс, который включает в себя методику полевых наблюдений. С многоканальными станциями определенные технологии обработки и интерпретацию в рамках двухверных моделей. По этому направлению были разработаны специальные установки измерений. Это асимметричные комбинированные установки поль-диполь и диполь-диполь -поль, со специально подобранными разносами и шагом по профилю. Они существенно отличаются от стандартных установок, которые используются в инженерной геофизике. Было выполнено моделирование для различных установок, на которых были оценки проведена чувствительности, технических параметров и глубинности установок и возможности их использования в разных задачах. Разработал алгоритм последовательной и совместной интерпретации с данными АМТЗ. Ну и последнее значит, направление, которое сейчас идет, это многочастотная инверсия по дифференциальному фазовому параметру. Сейчас появилась такая возможность в программе зонт с нашим участием, добавленным в нее, с построением сразу трех моделей глубинных по всем параметрам вызванной поляризации, которые присутствуют в разложении той Примеры электротомографии. Кингажское месторождение Красноярский край. Поляризационная модель это уже не термоэлектрическое сопротивление, это уже поляризационная модель по результатам электротомографии до глубины примерно 400 метров. Здесь аномалия ВП около 10 связана с серпединизированными перидотитами, арденилами, которым приврочено метаниферовое. Это тоже тип месторождения расплавленных. Месторождение медный чайник, пусть на узел, это скановое месторождение и восстанавливается по контурам аномалии ВП, восстанавливаются контуры скана. Правда, здесь разделение магнитного и силикатового скана мы не видим вот только по вызванной поляризации. Здесь нужно изучать еще много частотные, то есть разностные параметры. Наиболее впечатляющий результат, по методике, предложенной нами, был получен на месторождении известных советских времен месторождений песчаников медицинских Ну, здесь показана геологическая карта месторождения. Вот примерно по такому профилю были сделаны измерения. В чем уникальность этих работ? Центральное ядро на Менгинской синглинале имеет мощность примерно километров, 1200 метров центральной части. И чтобы нам определить контуры месторождения, пришлось сделать электротомографию с разносами до 5 километров. Вверху поляризационный разрез, который был получен, это 1500, а под абсолютная отметка 500, больше километров размах поляризационной модели, а внизу симметический геологический разрез. Мы видим по ВП восстанавливаются контуры а, на Ленинской собственно, это и была задача. Сам рунный горизонт он очень небольшой. Выделение рудного горизонта это отдельная задача, он находится в медистах, э, в магнит содержащих пещерниках. Его выделить сложно. А здесь важно было саму структуру. Ну и вот э, это один из результатов. Это сейчас такие пионерские результаты, которые мы получаем на рудных объектах. Сверху поляризационная модель, 4 аномалии выделены. Значит, размер 400 метров поляризуемости, то есть это области высокой поляризуемости, месторождение Яковлевское, Забайгальский э, край. Это несколько сканы, это скановое месторождение, но сканы опять же разного типа. И внизу показана уже поляризационная модель по скорости спада вызванной поляризации. Синим цветом это маленькие параметры то есть быстрая скорость спада, характерная для магнититовых сканов, вот они здесь показаны, аномалия про и самая перспективная, это обширная аномалия номер 4, она связана, по нашим представлениям, с мельсодержащими сульфидами. Она находится на севере территории. Четвертое освещаемое положение для определения параметров проводящих и поляризующихся рудных тел в межскважином и околоскважином пространстве на этапе разведки и до разведки рудного месторождения автором с автором разработан универсальный комплекс измерений скважина-скважина, скважина-земная -скважина -скважина поверхность. Его особенностью является использование скважины одновременно не более трех электродов, что позволяет проводить измерения без специальных многожидных измерительных способов. Метод применяется на последних этапах. Это уже разведка разведки по сути месторождений. Мы имеем высокое разрешение при любых глубинах залегания объекта. Главное, чтобы были доступны скважины до этих глубин. На сегодняшний момент метод внедрён в производственный комплекс ООН и проведены измерения на масловском и Тамнадском месторождениях на риске области зоны. Примерно таким образом выглядят установки, включая в себя комплекс установки около скважинных измерений. Это установки типа зонт, но с большим продлиновением около скважины и без скважинных измерений. Вот такой набор установок использовался на Масловском месторождении. И результатом таких измерений является диалетрическая модель. Это модель сопротивлений. В пространстве, обращаю ваше внимание, глубина поверхности. Это 1000 метров, это 1200. 200 между скважинами, 200 интервал и глубина 1000. Рудный интервал перекрыт с поверхности мощных толщей фузивных пород. Это так называемые сибирские трады триосового возраста недоступен для наземных методов рудный интервал и его измерения, как для электроразведки, так и для потенциальных полей. А вот мы здесь, даже при небольшой мощности, видите, все 20 метров рудный интервал, мы можем изучать его особенности, а самое главное, сплошность рудного интервала в межсплатном пространстве. Заключение. Внедрение магникеорических методов в рудный геофизический комплекс повысило глубинность электроразведочных исследований до нескольких километров и дало возможность выявления глубоко крупных месторождений по геофизическим данным. Использование специальных многоэлектродных методик зантирования позволило увеличить глубинность исследования методом вызванной поляризации существенно неодорогных средах до сотен метров в первых километрах. Использование при решении задач частотных характеристик дифференциального фазового параметра высокой поляризации дает возможность решить одну из наиболее важных а насущных задач рубной электросветки. Разделение аномалий высокой поляризации, связанной с мультифицированными толщинами и сухими содержащими Использование разработанных автором, с авторами Технологии, представленные в этой работе, позволено в рамках геофизических исследований, проводящихся в различных регионах, подготовить основу для последующих стадий геологических работ, локализовать участки перспективные на обнаружения грудных полезных ископаемых, определить точки заложения скважин и в ряде случаев выделить непосредственно конкретные.